Итак, сегодня продолжаем мы наши с вами, скажем, ролики. А вот Сейчас я хочу рассказать про Мишель Бачелет. Эта женщина, она дважды избиралась президентом в Чили. Она выжила после пыток и дважды стала президентом, значит, президентом Чили. Вот я сейчас немножко значит, взяла в интернете, я вам зачитаю. 11 марта 2006 года по 11. Марта 2010 -го года и с 11 марта 2014 -го года от Социалистической партии Чили. Значит, дипломированный медик-хирург, эпидемиолог. В свое время она также изучала военную стратегию. Мишель Бачелет родилась 29 сентября 1951 года в городе Сантьяго, Чили. Вторая дочь в семье генерала чилийских военно-воздушных сил, сил Альберта Бачелет Мартина Сартура и антрополога и археолога Ангелы Херри. Фамилия Бачелет происходит из французской Британии, района Шассань-Монтраше. Это винодельческая зона. Предки Бачелет были французскими виноделами, которые приехали в Чири. И здесь они тоже занимались виноделием. Вот, поэтому она много была в разъездах, в разных и во время того, когда. Скажем так, пиночет пришел к власти ее отца, значит, они бросили а, в застенки, там он умер от сердечного приступа. А вот, ссылочку я потом а, напишу, вот поставлю под роликом. А вот, так вот, а, значит, ее тоже вместе с матерью кинули а, в застенки вот их физически пытали, унижали. Там огромное количество челицев пропали в этих застенках во время правления Пиночетом. Но эти две женщины чудом остались живы. Вот. И э, ей удалось выжить. И вот дальше э, прошло какое-то время, и она стала президентом. Значит, Чили. И вот мне прислали ролик, вот для того, чтобы мы сейчас авторские права ничьи как бы не затрагивали, я хочу, чтобы вы его посмотрели. Вот здесь ее внимательно посмотрите, когда она после второго значит, раза, она выходит после пребывания второго на посту, вот она уходит. И люди все ей скандируют спасибо, спасибо. Вот это президент. Мишель Бачелет подняла экономику, Страны она ликвидировала безработицу, создала современную систему здравоохранения и образования, а предварительно уничтожив коррупцию. Вот она идет. Сразу после избрания бачерет пообещала провести 50 экономических реформ, в частности повышение налога на прибыль предприятий, увеличение пенсии, постепенный переход к бесплатному высшему образованию практически все у нее получилось вот я даю честь может править должны женщины спрашивается в ролике ну может быть насколько народ счастлив насколько их благодарят и у нее слезы текут она их вытирает. И народ скандирует, он ее благодарит. Вот это президент. Это президент, который жил для народа. За два срока она сделала такое, ну, чего в нашей стране, конечно, понимаете, да, о чем я хочу сказать. Всего за два срока. Посмотрите, она едва сдерживает слезы. Лента тоже триколор, только местами поменялись. Местами. Цвета. Кстати, люди, как ее благодарят. Они хором поют. Славят ее. Парад. Подъезжает машина с сопровождением, с эскортом. Тут какие-то военные жмут две руку. Благодарят. Садится она в машину. Как народ ей благодарен. Вот это настоящий президент. Садятся в машину и уезжают. Открывают окошко, и даже здесь опять она машет руками. Видите, она не боится народа. Нет такого огромного количества охраны. Вот таким вот образом. Вот это президент. Вот это человек. Это человек с большой буквы. И ей понадобилось всего лишь два срока это я тем, кто говорят, что среди женщин нет великих женщин. Это те, кто говорят, что женщинам удел только крыши варить, детей воспитывать, да и с мужиками присматривать. Да нет, ребятки, у женщины есть великие женщины и их гораздо больше, чем вам бы, некоторым, особенно тем, которые не любят сильно женщин, которые завидуют таким женщинам, далеко вам до них. И я надеюсь, что очень скоро События в стране сейчас, они очень быстро развиваются. Вот, ну, я больше склонна, чтобы руководили мужчины. Но как у нас получится? И давайте мы с вами немножко помечтаем, что у нас скоро закончится безработица. Поднимется уклад жизни у каждого, у каждого будет достаток. Мы сможем воспитывать достойных детей. А дети будут уважать пенсионеров старшее поколение оно будет чем старше тем большим уважением будут пользоваться учителя у нас будут учителя медики те кто восстанавливают здоровье они начнут займут вот знаете перестанут зарабатывать деньги на этом они будут иметь всего в достатке и они будут там в эту сферу пойдут те у кого душа вот это вопросит те которых ну вот это их призвание вот. Очень бы хотелось, я помню, как в детском саду были воспитатели, которые просто пасли детей, и эти воспитатели, которые отдавались детям, они всю свою, вот они приходят на работу, они отдают себя полностью вот этим деткам. А вот, это, кстати, по детям тоже было очень видно. А вот, чтобы родители могли воспитывать своих детей, у них было достаточно времени, они тратили не 16-18 часов на зарабатывание денег ради денег. А 4 часа для работы и много времени было достаточно уделять своим близким, своим родителям, у кого они живы, чтобы были, была возможность общения вот с детьми. Понимаешь, чтобы, понимаете, чтобы было вот это уважение старшего и младшего поколения. Не отцы и дети проблема, да? а отцы и дети это взаимодействие. Вот в таком вот контексте я хочу сейчас закончить, чтобы каждый мог развиваться. И я думаю, что мы уже вот в одном шаге, нам осталось с вами еще ночь простоять и день продержаться. Благодарю.